Группа вопросов по классам систем, вот, оценка влияния мер систем на процессы Таир, вопрос интеграции данных, ну, про отказы тут речь идет, идет. состояние оборудования ям системы вопросы вот этих вот переходов на цифровые документы. Я это вообще такой простой с картинкой, что мы должны для нашей системы Таир и надежности получать. То есть данные по отказам, причем это нашел каком-то учебнике 70-х годов. Отказы системы да, нас интересуют, ну, потому что отказ системы – это потеря продукции. Отказ остальных частей да? – ну, это вот агрегаты в системе, да? то есть какие-то сложные комплексы тоже нас интересуют, поскольку они, собственно, каждый влияет на отказ этого системы. Отказ изделия ну, – это машиностроительная тема, да? то есть насос это изделие. отказ элементов этого насоса влияют, да, поскольку ну, вот именно от отказа элемента у нас может быть отказ изделия. ну То есть имеется в виду, что чем глубже вы хотите учитывать эти вот события, тем больше вам нужны данные, как раз вот с этих мест систем ну, АСУТП, будем так говорить, потому что АСУТП может фиксировать отказ, ну, нет продукции, вот вам отказ, а может фиксировать дефекты, да, то есть вибрация, температура какая-то, вот это приходит из каких-то других приложений. То есть, опять-таки, что вы хотите фиксировать, на каких уровнях? Это первое. Второе, то, что мы там на наших семинарах уже обсуждаем, ну, ушли от понятия там, ну, уходим постепенно от дефекта, отказ. То есть нам важно фиксировать, что в нашей системе технологической, либо на системе, либо на единице оборудования, либо на компоненте, происходят какие-то события. Ревышение температуры события, события, течь масла события, события, то есть, не знаю, там, пожар, это события. То есть любые вот эти вот события, они у нас как бы отклонение от нормального какого-то процесса. И дальше есть целая философия. Что такое симптом? Что такое вот в этом событии? Это что симптом либо последствия отказа. Я даже не буду сейчас об этом начинать говорить. Но данные о событиях мы должны получать из каких-то откуда-то из мест системы, из систем журнала журнал какие то обхода, а дальше их классифицировать уже по нашей значит, методологии этого всем анализа. В конце этой цепочки анализов мы должны выявить одна задача: важная коренную причину этого дефекта с точки зрения его. Ну, ценности, да, то есть мы должны его выявить, эту коренную причину, именно с ней бороться. И бороться это можно либо способом предотвращения, все наши ремонты, это вот именно этот метод, либо ранний способ обнаружения, Это диагностика, данные, там, управления процессами, то есть мы должны этот механизм придумать.